Жар перехватывал власть у Морфея. Каленые веки луч солнца пронзал. Глаза открывались. От света болели. Пот стал ледяным. Я не здесь засыпал. Мерч перемешивал органы тела, порывами в ноги вливал паралич. Сидение, будто надгробное стела, в автобусотише рвал стрекочущий клич. Непомерным усилием с места сдвигаясь, перепутав когтей скрип со щебетом птиц, я двигался к выходу, в разум цепляясь, Я мертв, лицом лишь коснулся глазниц. Почему это место мне будто знакомо? В голове резонанс отражал дежавю. Я должен бояться, но я будто дома. Спокойно встречаю родную зарю. Минуту назад я был паникой скован. Но шаг затвердел, и любой поворот уже не опасен. Скорей очарован. Я запахом лета, но мысль грызет вопрос. В первый раз ли я здесь околдован? Ответ не нашел я, покинув стоянку. Не смог отыскать в строе летних домов. Я все обыскал за сиренью времянку. В глазах столь родных, незнакомых умов не нашел, прокрутив временную шарманку. И так ли важны мне все эти ответы? Я встретил друзей, жизнь сумел пробудить и, кажется, даже успел полюбить. Прошлого мрак затирают рассвет. Когда бы еще так желал просыпаться, Так сильно привык, что меня кто-то ждет, И ждут меня те, к кому радость ведет. И вечером звезд сосчитать не удастся. Едва ли получится теплой рекой, Сполна насладиться прохладой лесной. Не выйдет, насытится глаз глубиной Любимой моей, ее нежной рукой. И время несется, пускай чередой, я вспомнил внезапно, что я молодой. Построю ему стадион круговой, и вечное лето пусть будет со мной. И если я мертв, я в норай земной. а может всего лишь то сон мой ночной. Меня бросило в дрожь от проклятого слова. Открыл я глаза, но был уже дома. Подушка темнела, соль поглощая, звенело молчание, шаг мой сгущая. В голове только фраза «Я должен помнить», собирая осколки все. Что мог себя молвить. Да, я пойду с тобой. Не исчезай. Я брел по снегам Среди будничных стай. Непрочтенное мной сообщение светится. В покинутой комнате Мы еще встретимся.